Я осенью часто смотрю на облака. Я тоже. Они мне мою Валюху напоминают. Тоже их охота так пожамкать. Ну это предложение русской красавицы Альона. Ты что, что так с мужем разговариваешь? С бывшим мужем так. А с бывших мужей Альон не бывает. Ну, ты иди, пожалуйста, и по морде ему дай, понятно? За что? У нас в России для этого причина не нужна. Я имею тут и сказать... ДУ! ДУХАСТ! Толя. Духаст. Толя, Миш. Где Гельмут? Уехал, там просто удачно получилось, как раз маршрутка подошла до Берлина. Сашки объясню. Давай. Ну, поехали. Так, смотри, это то, из-за чего мы вчера с тобой поругались. А, наглость, э потребительское отношение к человеку, стервозность, неадекватность. Э Просто сапоги. Саша Даня на ТНТ проекта «Танцы» впервые в Красноярске. Красноярск, дай же нам, дай! Премьера. Я не знаю, что делать, но танцуешь что круто. Узнай, чем удивят московское жюри «Танцоры из Сибири». Я в Сибири считаюсь лучшим крампером. включая как бы и людей, и животных, но вся Сибирь. Да. Включайся в движение. «Танцы» третий сезон. Завтра в 21.30. Я скажу «Мяу». На ТНТ. Если все понятно, давайте начинать. <свист> <свист> <свист> Премьера. Звезды Каннеди Вумен против звезд шоу-бизнеса. Что же, что же здесь? Морская рыба. Есть <свист> сухопутной рыбы, есть морская. Где логика? Новый сезон. В воскресенье в 8 вечера. Что лишнего здесь? Ответ? А, я знаю. Лифчики, лифчики лишние. Нет, я нет. Знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я я знаю. знаю. знаю. Я знаю. На тнт я сейчас в отделение пришел, здесь не души. Ты не знаешь, где все? Да они же все на Кутузовске уехали. Сообщили, что там видели этого. Кого? Убийцу того? Не, огненного покемона. Премьера. Убирайся, босс, моего цирка. Вы меня увольняете? Скажите это мне прямо в глаза, как настоящий мужчина. Да, сейчас. Да не бойтесь, я использую гипноз только, только на сцене. За то, что ты издеваешься на зрителями. Я повышаю ей зарплату в пять раз. Сейчас же. Однажды в России. В воскресенье в 9 вечера. На ТНТ. Сейчас, чтобы получить гражданство, нужно сдать тест на знание русского языка. В воскресенье. И Вот я сдал демо-тест, там 20 вопросов, 35 минут. И вот чтобы вы понимали уровень вопросов, один из них звучит так. Вставьте правильный предлог. Идти в школу или на школу. Стендап. В воскресенье в 10 вечера. Просто если ты не ответил на этот вопрос, ты не то чтобы гражданство, ты не должен жить на земле. вот. Ты должен жить в земле. На ТНТ. Девочки, кто ни разу еще этого не делал, очень рекомендую. Это она про селфи. ТНТ. Осенняя примета. Если дети идут в школу с пустыми ведрами, значит, батя все-таки забыл купить портфель. Концертное агентство Михаила Фридмана представляет праздничное гастрольное турне «Новые русские бабки» с долгожданной новой программой в Германии. Билеты уже в продаже на сайте billetru.de Летай! Подешевело! Перелеты из Германии в Россию от 80 евро. В Украину от 160 евро. В Казахстан от 340 евро. Бронируйте на русском языке на сайте авиаруды или по телефону 30-263-933-263.